Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 20 января Русская Православная Церковь празднует Собор Иоанна Крестителя, предтечи Господня. Жизнь святого пророка Иоанна Крестителя необычна. Он был послан Богом в наш мир, чтобы приготовить сердца людей к встрече со Спасителем. Но не менее интересна и судьба его мощей. И вот 20 января, вот в день собора, как раз вспоминается судьба его правой руки, десницы. И вот сегодня хотелось бы об этом рассказать. Как мы знаем из Священного Писания, После усекновения главы Иоанна Предтечи ученики забрали его тело для погребения. Его честную главу Иродиада не отдала, суеверно считая, что если похоронить главу вместе с телом, то Иоанн Креститель может воскреснуть и отомстить ей. Поэтому ученики смогли забрать только тело Иоанна Предтечи. Они похоронили его в Самарии, в городе Севастии, недалеко от могилы святого пророка Елисея. Выбор именно этого места было не случайным. Во-первых, в Севастии была уже община христиан, а во-вторых, Самария не подчинялась Ироду. И похоронить останки там было самое, самым безопасным делом. И Останки находились в Севастии довольно долгое время. Когда однажды пришел в этот город евангелист Лука в свое время, неся благовестие, то он решил поклониться святому пророку и забрать его тело с собой на родину в Антиохию. Но местные христиане не позволили сделать ему это, а разрешили забрать только десницу, то есть правую руку Иоанна Крестителя, ту самую правую руку, которую он возложил на главу Спасителя на реке Иордан. Святой апостол, и евангелист Лука, принес святыню в родной город Антиохию. Ее поместили в золоченой раке в церкви, и от нее стали происходить Многочисленные чудеса. Одно из чудес особенно запомнилось антиохийцам. Местные язычники выстроили на краю э, города храм и поместили туда змея, э, которого посчитали как бога. И каждый год отдавали в жертву этому своему богу юную девушку. И вот э, однажды пришла очередь самой красивой девушки Антиохии, быть принесенной в жертву этому змею. Отчаявшийся отец девушки пошел в храм, где находилась десница Иоанна Крестителя и стал усердно просить Господа и святого Иоанна Претечу помочь избавить дочь от предстоящих мучений. Тогда ему было откровение, что он должен приложиться к мощам, то есть к правой руке Иоанна Крестителя забрать его палец. Несчастный отец так и сделал. Он приложился к деснице Иоанна Крестителя и взял палец от его причесной руки. И как во время жертвоприношения, когда вот уже страшный змей открыл паст, и язычники готовы были бросить ему в пасть девушку, отец бросил в пасть палец святого Иоанна Предтечина. И змей рухнул мертвым. Таким образом, и девушка эта, и последующие девушки были избавлены от этого страшного жертвоприношения. Языческий храм был разрушен, а на его месте построили великолепную церковь в честь пророка Иоанна Предтечи. И еще очень многие чудеса происходили от десницы пророка. Во времена правления римского императора Юлиана Отступника антиохийские христиане спрятали святыню в одну из городских башен. Все дело в том, что Юлиан Отступник сначала был христианином, а потом впал в язычество и приказывал на территории Римской империи рушить все христианские храмы а мощи сжигать и святые могилы разорять. Ну вот рука, благодаря тому, что ее спрятали в городской башне, была спасена. После того, как христианство стало исповедоваться безопасно, то есть после смерти Юлиана Отступника, святыня вернулась на место в храм. И ею стали освещать воду на крещение, и был такой вот обычай. На крещенский праздник архиерей поднимал эту руку, и рука на глазах у всех прихожан храма либо сжималась, либо разжималась. Таким образом, если рука сжимается, то значит стране грозит голод. Если разжимается, значит будет урожай. И так продолжалось до... Завоевание в 7 веке антиохии турками. Как только турки завоевали святыня, то она оказалась у них в руках, и они ее поместили в свою сокровищницу. Узнав об этой святыне, константинопольский патриарх хотел выкупить ее у турок. У Не хорошо, что если святыня христианской святыня будет находиться в руках мусульман. Но тогда... В VII веке это сделать не удалось. Перенести святыню в Константинополь удалось только в X веке, а именно в 956 году, при правлении императора Константина VII Багрянародного и императора Романа II. Византийские императоры поручили диакону Иову вывести святыню тайком из Антиохии. Неизвестно, каким образом, но ему удалось потихоньку вывести десницу сначала в Халкидон. А уже потом в Халкидон на корабле прибыл сам патриарх. И десница Иоанна Претечи была торжественная доставлена в Константинополь и помещена в церкви Святой Софии. Впоследствии она переносилась из одной церкви в другой Константинополе, была также в храме. Эта величайшая святыня находилась в Константинополе до заболевания его турками. Этой святыни светили воду в день праздника Крещения, а также Десница Иоанна Претечья была необходимым атрибутом в церемонии возведения византийских императоров на престол. День торжественного перенесения ее из Севастии из Антиохии в Константинополь стал праздником. В вот 20 января и отмечается торжественное перенесение Десницы Иоанна Крестителя в Константинополь. Впоследствии в 1453 году Константинополь был завоеван турками, и святыня оказалась в сокровищнице турецкого султана. О судьбе Десницы, то есть правой руки Иоанна Претечи после завоевания турками Константинополя я рассказывала в выпуске от 25 октября. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с днем празднования Собора Иоанна Предтечи. Хочется напомнить, что это один из величайших святых новозаветной церкви, который призывал всех нас к покаянию, в первую очередь к покаянию. Вот и давайте будем об этом с вами помнить и исправлять нашу жизнь, каяться, исповедоваться, причащаться и приобщаться к Богу. Храни вас всех! Господь молитвами святого Иоанна Претечи.